Здравствуйте, с вами Тамара, и сегодня мы поговорим об астрологических событиях июня и что они принесут Стрельцам. Ну, одним из главных событий месяца, да, в общем-то, и всего года, является у нас редкое столкновение Урана и Сатурна. Уран – планета свободолюбивая и прогрессивная, а Сатурн, наоборот, строгая и ограничивающая. Вот это столкновение оно может принести изменения в нашу жизнь ну, на более таком глобальном уровне.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 А это ваш восьмой дом гороскопа. Венера – планета денег, а восьмой сектор как раз и отвечает за деньги, но не принадлежащие вам. Это очень хорошая позиция Венеры для тех, кто, например, хочет получить кредит, взять ипотеку или, например, займ в банке. Венера вообще может помочь выплатить долги или кредиты. Восьмой сектор отвечает э, еще за деньги наших партнеров, мужа или жены, вот тут вот Венера может принести улучшение финансового состояния ваших партнеров. То есть прибавку к зарплате, к пенсии, какие-то дополнительные доходы могут быть, премии. Ну а для тех, кто работает на себя, для вас это деньги ваших партнеров по бизнесу. Кто-то, например, может вложиться в ваш бизнес деньгами. Ну что еще? Это наследство. Восьмой дом – это дом наследства. И кто-то может получить деньги по наследству. Ну и последнее. Восьмой дом отвечает за сексуальность. А имея Венеру, планету любви в этом секторе, просто замечательно. То есть в плане сексуальности между вами и вашим партнером или партнершей не будет никаких проблем. 10 июня произойдет солнечное затмение в знаке зодиака «Близнецы». Это ваш седьмой дом гороскопа, сектор отношений, брака, партнерства. Ну, как личностного, так и бизнес-отношений. Бизнес ну, а так как новолуние – это новое начало, то и у вас могут начаться новые отношения, любовные отношения. Или у вас может появиться новый бизнес-партнер, например. А для тех, кто начинает, или в отношениях уже, у вас может быть даже свадьба, новая замужняя жизнь. Еще вот по этому сектору у нас проходят враги, которых мы знаем. И вот тут может произойти какое-то открытое столкновение между вами и вашим недоброжелателем. Или наоборот, вы узнаете, кто ваш недоброжелатель. Ну, помните о том, что во время солнечного затмения эмоции обычно зашкаливают, поэтому старайтесь не идти на поводу своих эмоций. 11 июня планета Марс меняет знак и входит в знак зодиака «Лев». Это ваш девятый дом гороскопа, ну, самый интересный сектор, сектор путешествий, это дальние страны, чужие культуры, заграница, все иностранное. Ну, вот тут-то Марс кому-то из вас принесет много активности, приключения. Для кого-то могут быть поездки с активным отдыхом, у кого-то даже связанные, может быть, с опасными видами видами отдыха, например, скалолазание, ныряние с аквалангом, какие-то полеты, прыжки. Ну, а кого-то просто ждут частые командировки за границу. Поэтому сектор у нас еще проходит образование. Ну, и кто-то решит расширить свои горизонты знаний, то есть пойти учиться, запишется на какие-то курсы. Ну, а если вы уже учитесь, вы просто будете очень заняты в этот период. Ну, и последнее. В этом доме Поэтому дома у нас проходят родители мужа или жены. Ну вот тут вот агрессия Марса, она может принести конфликт. Опять-таки старайтесь контролировать себя в этот период. 14 июня ретроградный Сатурн, напряженной позиции по отношению к Урану. В этом году таких столкновений будет три. И в июне мы будем наблюдать второе столкновение этих планет. Сатурн у нас отвечает за все традиционное. Это контроль, порядок, статус. А, вот, а Уран наоборот, все свободное. Это свобода, бунт, протест. То есть, знаете, как будто революция новая борется со старым. Но то, вот у вас это напряжение будет происходить между третьим домом гороскопа и шестым. Уран у нас планета непредсказуемая, и шестой дом – это дом работы. И вот находясь в секторе работы, может принести какие-то неожиданные изменения. То есть, например, неожиданно изменится ваш график работы. Либо вам придется работать вне графика, кто-то будет работать, может быть, даже переведут вас на удаленную работу. А кто-то неожиданно решит уйти с работы, захочет свободы. Помните, Уран – это планета свободы. И будет работать на себя фрилансером. А у кого-то из вас может быть даже очень необычная работа, что-то связанное с электроникой или технологиями, может быть. Ну, вот эти изменения по Урану, они могут касаться и нашего здоровья. Может быть, решитесь полностью поменять свой образ жизни? Или у вас какая-то необычная диета – кто-то, может быть, заинтересуется альтернативным лечением, например, гомеопатией. Ну, а теперь давайте посмотрим, что мешает всему этому. А мешает Сатурн в третьем доме. Сатурн – это все ограничивающее. Может быть, например, для развития своей работы, может быть, вы не умеете водить машину, и вас это вот ограничивает в плане работы. Либо у вас нет достаточного образования, и вам надо идти доучиваться для того, чтобы достичь чего-то в плане вашей работы. А у кого-то могут быть проблемы с близкими родственниками или братьями, сестрами, и это каким-то образом сказывается на вашей работе или на вашем здоровье. 20 июня Юпитер, планета удачи, вот она, начинает процесс ретроградности в вашем четвертом доме гороскопа. Раз в год Юпитер находится в ретроградной фазе, а ввиду того, что Юпитер не является личностной планетой, то его ретроградность она как-то менее ощутима нами. А сказывается это больше, знаете, на социальной жизни, нежели на нашей личной жизни. Вот у вас ретроградность Юпитера будет происходить в секторе вашего дома, семьи, родителей, ваших корней, откуда вы произошли. Ну когда Юпитер у нас в прямом движении, он приносит благоденствие семье финансовое и душевное, замечательное отношение с родителями, гармоничное отношение в семье. Вообще позиция Юпитера в этом доме очень хороша и для покупки или продажи жилья, для ремонта. Ну вот, когда Юпитер разворачивается в ретроградную фразу, фазу, простите, все как-то идет не так. Но не из-за вас лично, а может быть, из-за ситуации в мире. То есть какие-то политические события или финансовый кризис, или как было, вот, например, с пандемией. Все это может как-то сказываться на вас в этом секторе. Например, заминка с куплей продажи недвижимости. Цены упали или поднялись. Например, не можете поехать на родину, повидать родителей. Нет рейсов в данный момент. Все это, конечно, очень раздражает. Но изменить вы тут ничего не можете, кроме как своего отношения к этому. Все это, помните, временно, мои дорогие. 20 июня Солнце меняет знак и входит в знак Зодиака Рак. Ваш восьмой дом гороскопа. Ну, там же у вас и Венера. Планета любви, красоты, денег. Восьмой дом – это сектор денег, не принадлежащих вам. И мы уже упоминали наследство. Так вот, кто-то может получить наследство от отца, так как Солнце символизирует отца. Ваш партнер или партнерша могут получить повышение по работе и, соответственно, ваше финансовое благополучие может измениться. Кстати, если ваш партнер по жизни или бизнес-партнер скрывали от вас какие-то свои финансовые операции или просто, просто говоря прятали от вас свои деньги, вот когда солнце в этом секторе, то мы все узнаем, все выходит на свет. 22 июня Меркурий разворачивается в прямое движение. Меркурий в вашем седьмом доме. Дом отношений, брака. И вот тут-то у вас наладится общение. Особенно у пар, которые были в ссоре. Может быть, было какое-то недопонимание. Вот тут все можно наладить. И, знаете, можно и нужно объясняться и выяснять, почему вы не поняли друг друга. Или почему было несогласие. Для того, чтобы лучше понимать друг друга в будущем, ну, Меркурий еще планета коммерции, то есть купи-продай. И вот тут-то может принести вам правильного бизнес-партнера, то есть который может договориться о любой сделке для вас. 24 июня полнолуние начинается в знаке зодиака «Козерог», и у вас будут задействованы второй дом гороскопа. Ну, полнолуние – это когда Солнце противостоит Луне, а Солнце в этот момент будет в знаке зодиака «Рак». Вообще полнолуние делает нас более эмоциональными, романтичными, кому-то может принести любовь, начало романтических отношений. Вот у вас полярность, рак-козерог, говорит о полярности между вашими деньгами и деньгами вашего партнера или партнерши. Во время полнолуния у нас что-то завершается, у вас может быть завершится какой-то проект или работу какую-то вы выполните, и вам за это заплатят. Либо вы, может быть, закончите выплачивать кредиты, займы, ипотеку, то есть совместные деньги тоже. Контролируйте, контролируйте, на что вы тратите деньги, потому что во время полнолуния могут быть какие-то порывы потратить на то, что вам вообще не нужно. И вообще может произойти какая-то переоценка ценностей, можете задуматься, насколько вы цените себя, насколько высока у вас самооценка. 25 июня планета Нептун начинает разворачиваться. Нептун у нас в рыбах. вот, Разворачивается в свою ретроградное Фазу. И вот он останется в ретроградной фазе до конца года. Нептун в вашем четвертом доме гороскопа. Это сектор вашего дома, семьи, родителей, ваши корни. Ну и также это сектор недвижимости. Вообще Нептун называют магистром иллюзий. Ну, когда Нептун в прямом движении, у нас обычно пелена на глазах. Все как-то завалировано, либо мы витаем в иллюзиях. Но у вас эти иллюзии, кстати, могут быть связаны с покупкой или продажей жилья. Может быть, вы думаете, что у вас все легко и быстро получится. Ну, вот когда Нептун развернется в ретроградную фазу, то вы поймете, как вы заблуждались. Или, например, вам ужасно понравилась какая-то ваша новая квартира, новый дом, и вы хотели бы ее купить. Но вот после разворота Нептуна вы найдете очень много недостатков и передумаете ее покупать. 27 июня Венера, планета красоты, любви и денег, меняет знак и входит в знак Зодиака Лев. Ваш девятый дом гороскопа и может принести любовь с иностранцем или иностранкой, либо вы можете встретить свою любовь во время путешествия или в какой-то чужой стране. У кого-то из вас может проснется интерес к искусству, музыке, архитектуре, каким-то историей чужих стран, может быть, все то, за что отвечает планета Венера. Ну что ж, мои дорогие, замечательный расклад на июнь для вас получился. Желаю всем очень удачного июня. Если вы первый раз на моем канале, пожалуйста, подписывайтесь. И до новых встреч. До свидания.